Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему принятия неприемлемого. Эта тема она затрагивает напрямую тему души, тему осознанности и, конечно же, нашего материального мира и тех характеристик, которые мы в себе вносим. Все эти перечисленные вещи, они сочетаются в нашем мире воедино и проявляются у каждого по-разному. Именно поэтому то, что для одного является приемлемым, для второго может быть абсолютно неприемлемо. Точно так же, как вкус – то, что нравится одному, второму он даже в рот не возьмет. Но в то же время можно научиться с точки зрения нашего принятия принимать то, что вчера мы не могли принять. И это происходит через осознанность. Другими словами, когда мы повышаем свою осознанность, а повышаем мы, я имею в виду, с точки зрения нашей души в первую очередь, естественно, с точки зрения нашего человеческого мышления, с точки зрения восприятия материального мира, с другой стороны, потому что наше тело, оно является материальным, у него есть свой своеобразный разум, который пересекается с разумом нашей души. И вот эти две программы, они соединяются и начинают влиять одна на вторую. И какая программа будет сильнее, да, вот такая она будет подтягивать к себе. И дело в том, что программы, они могут противоречить друг другу. То есть они могут быть идти в унисон, а могут совершенно идти в разрыв друг к другу. И в то же время, если мы рассматриваем вариант, когда душа и тело находятся в гармонии, то они являются друг для друга помощниками. И помощниками они являются с точки зрения как раз-таки повышенной вот этой осознанности, когда душа готова услышать ту осознанность, которая есть уже в теле. И наоборот, когда тело готово через интуицию проявить уже ту мудрость, которая есть в душе, которая набралась за многие-многие воплощения в разных жизнях. Но если даже разбирать тот вариант, когда мы начинаем прорабатывать какую-то ситуацию с точки зрения нашего человеческого мышления, даже здесь мы можем повышать свою осознанность, Через чтение книг, через э, проработки тех уже вариантов, которые с нами когда-то произошли. И мы можем осознавать, что когда с нами что-то происходило, на тот момент времени нам это было неприемлемо. Но проходит время, и ты начинаешь понимать, что оно было не так уж и страшно. Потому что у тебя появляется новый опыт, который позволяет сравнить одно с другим и сделать выводы. Если по-настоящему говорить про принятие неприемлемого, то зачастую это, конечно, относится именно к нашему телу. Потому что душа, она больше склонна к тому, чтобы быстрее принять то, что телу ну, не свойственно принимать. И наше тело отличается от души тем, что оно по-настоящему испытывает определенные виды боли, определенные виды тех чувств, которые оно способно на данный момент времени испытать. И в то же время душа нам выбирает разные тела и через них получает этот опыт, наполняет себя и имеет, опять же, возможность сравнить то, что без мерности вот этого материального тела она бы не смогла сделать. Если сравнивать душу и тело, то душа, она является частицей Бога, которая идет к воспоминанию сама себя. То есть в точке, когда это произошло, она полностью осознает все процессы, она полностью осознает все причинно-следственные связи и знает, для чего ей необходимо было пройти один или второй опыт. А другими словами, для чего она выбирала этот опыт и как этот опыт позволил ей повысить осознанность и прийти к быстрому воспоминанию себя. Если же рассматривать наше человеческое тело, то у него есть, соответственно, маленький ребенок, у него есть болевое тело, и у него есть эго. Если мы касаемся болевого тела, то здесь все просто. То есть оно очень быстро реагирует на то, что происходит с нашим телом. Когда мы получаем какой-то порез, ожог или что-то такое, что вызывает у нас другие виды боли, то оно быстренько, болевое тело начинает работать и говорит, что так не должно быть, то есть держись от этого в стороне. Другими словами, оно не принимает происходящее, потому что это действительно защитный механизм, который позволяет телу держаться от опасности и находиться максимально здоровым долгие годы. Но если мы говорим про эмоциональную составляющую, боль, которая не является напрямую от укола, от порезов, от ожогов, да? а именно боль, которая связана с нашими мыслями, с нашим отношением к чему-либо. И вот с этим как раз-таки связано уже наше эго и наш маленький ребенок. Маленьким ребенком я называю то, что живет в нас и говорит, что «я хороший». То есть я не хуже других, ребята, вы меня не трогайте. Если вы мне говорите, что я плохой, у меня тут же происходит реакция самозащиты, точно такой же, как той защиты, про которую мы говорили с точки зрения болевого тела, которая есть и проявляется при каком-то уколе. Еще у нас есть наше эго, которое никуда не выкинешь, оно является частью нас, которое хочет проявиться с точки зрения того, чтобы показать свое преимущество. И вот смотрите, если мы будем разбирать маленького ребенка и эго, то как раз-таки их можно немножечко утихомерить да, и посмотреть на них с точки зрения другого восприятия, чего невозможно делать с точки зрения болезненного тела, которое автоматически реагирует на боль, если вдруг ей причиняет какую-то... Ну, неприятность в виде ожога, пореза или какого-то удара. И что касается принятия неприемлемого, то оно напрямую связано с осознаванием и маленького ребенка, и эго внутри себя. И осознавать это не значит от него отречься. Это значит, что вы осознаете, что оно в вас присутствует, и вы точно так же осознаете, что оно под вас на ну, при определенных механиках, при определенных мыслях, изменению тех шаблонов и программ, по которым они работают по умолчанию. И для того, чтобы легче было принять неприемлемого, для того, чтобы легче было осознать, все то, что может как бы, уколоть вот этого маленького ребенка и наше эго, стоит осознать, что весь мир он является единым целым. И он нам дает лишь то необходимое, которое необходимо нашей душе для повышения осознанности. Другими словами, наш мир о нас заботится, и эта забота, она зачастую нам не видна, и поэтому мы начинаем воспринимать, что мир, наоборот, о нас не заботится, а что же он нам намстит, а чего же он нам все время пытается подставить подножку ну, там, где вроде бы ровное место. Но на самом деле зачастую это является всего лишь нашим отношением. И многие сейчас знают, что нас никто обидеть по-настоящему не может, кроме как нашего отношения к какой-то ситуации, к какому-то человеку, к какому-то действию или другому событию, которое происходит в нашей жизни. И вот если мы начинаем принимать то, что вчера не могли принимать, а для этого надо посмотреть, для чего же оно нам дается с точки зрения как минимум души, и вот если вы осознаете, что вот все то, что нас так или иначе укавывает, с точки зрения маленького ребенка и эго, нас может перестать укавывать, если мы поменяем свое отношение. А поменять мы можем легче, когда мы осознаем, что все то, что мы проходим так или иначе, выбрала наша душа. И причем выбор этот мог делаться еще перед нашим воплощением, а может выбираться и в момент уже воплощения, в момент проживания той жизни, которую мы сейчас, в общем-то, с вами... И, живем. и как только вы посмотрите с точки зрения такого восприятия, вы перестанете перекладывать ответственность на мир, на тех людей, которые в вам доставляют какую-то неприятность. Вы начинаете понимать, что эти люди, они на самом деле подтянулись к вам, так как вашей душе это было необходимо. И если бы их не было, то вы не смогли бы получить тот опыт, который ну, необходим для вашей души, который как раз таки с вами и случается. И я понимаю, что сказать это очень легко. А вот прийти к состоянию покоя, когда в действии вы начинаете реагировать по-новому, когда одна и та же ситуация, которая у вас раньше вызывала негатив, обиду, чтобы она перестала таковой быть, это огромная работа. Но тем не менее, если вы будете смотреть в эту точку, то вы туда будете направляться, потому что куда смотрим, туда едем. А мы всегда в основном смотрим через точку зрения нашего болевого тела, через точку зрения нашего эго и через точку зрения маленького ребенка. Но когда мы смотрим и реагируем по умолчанию, мы тогда не фокусируемся на том, что мы можем делать совершенно по-другому. И в помощь процессу, при котором вы начинаете реагировать по-новому, Служит успокоение, затихание, то есть тогда, когда вы не реактивно начинаете реагировать, как это было раньше, а когда вы осознаете, вы понимаете, что да, внутри вас возникает какая-то волна, но в этот момент вы осознаете, что вы можете ее немножечко задержать, Чтобы она не тут же проявилась, да, а обдумать ее, прочувствовать ее и осознать с точки зрения всех процессов, которые связаны с нашим материальным телом, и естественно с точки зрения нашей души, которой необходим этот опыт, и который, еще раз проговорю, она сама, в общем-то, его и выбирает. И здесь надо сказать о том, что. Пока мы не научимся принимать то, что мы сейчас считаем неприемлемым, мы будем этот урок так или иначе проходить, проходить и проходить. То есть наша душа через разные условия, в разных телах, она будет еще раз и еще раз хотеть пройти вот этот опыт для того, чтобы осознать, а каким же образом да, я могу ну, понять и принять происходящее с точки зрения осознанности. Поэтому здесь вывод лежит на поверхности, и он гласит о том, что чем быстрее мы начнем принимать и осознавать все то, что с нами происходит, тем быстрее произойдет рост осознанности у нашей души, и тем меньше таких ситуаций ей понадобится в будущем. И осознав этот факт, мы сможем понимать, что уже при жизни мы можем ускорять этот процесс, потому что если мы не осознаем сам по себе процесс, то он идет сам по себе. То есть это, знаете, это как ты кидаешь что-то в воду, и то, что плывет по реке, в этом потоке, оно никуда не подгребает, оно просто куда-то плывет. Оно, естественно, куда-то приплывет, и, и с точки зрения опыта, это тот опыт, который ты так или иначе получишь. Но если ты начинаешь осознавать, что ты находишься в реке, что в этой реке тебя, в общем-то, может не устраивать туда, куда тебя поток несет, ты можешь начинать подгребать в нужную тебе сторону. То есть здесь повышать свою осознанность и практиковать на своем теле все те принципы, полезности, которые ты можешь подчеркнуть через разные источники. И если говорить о подсказке, в какую же сторону нам смотреть для того, чтобы способствовать этому процессу, то здесь все очень просто. Вот все то, что у вас вызывает какой-то дисбаланс, вызывает чувство несправедливости, боли, да, душевной может быть боли, вот в эту сторону, в общем-то, надо и смотреть. Но здесь хорошо бы прокручивать те процессы, которые уже с вами произошли с точки зрения осознанности, то есть с точки зрения новых взглядов на уже происходящее и тогда получается все те события, которые с вами могут произойти даже если они будут точно такие же вы на них можете уже реагировать совершенно по-другому. А это и значит, что это и будет доказательство с точки зрения тела для души, что вот оно все работает. И оказывается, что то, что меня вчера обижало, перестает обижать. Ну, например, вчера меня обзывали дураком, и я обижался, да. А сегодня я могу осознать, что дурак ⁇ это его отношение, вот того человека, но на самом деле к тебе оно может не иметь никакого отношения, потому что ты можешь быть гениальным там, парнем или девушкой, которая к дураку явно никакого отношения не имеет. И в то же время для того, чтобы перейти от этой стадии, когда ты перестаешь на дурака реагировать и полностью нейтрален к человеку, который это произносит в отношении тебя, как правило, необходимо время... И это время, оно происходит именно через проработку того, что с тобой уже происходило. То есть, тогда, когда тебя назвали дураком, раньше ты обиделся, полез в драку. А потом прошло время, и ты проработал эту же ситуацию с точки зрения того, а что же ты сейчас будешь делать да, в этой же ситуации, если ты осознал, что этот человек, у него у самого в общем-то, болевое тело проявлено, и оно, видно, его кто-то обижает, ему больно, и для того, чтобы сбросить вот эту боль, он пытается кого-то ущипить, уколоть, ну, в общем-то, как и делают это детки. Когда деткам плохо, они плачут. Да? Только у взрослых этот плач может проявляться вот таким вот кривым способом. И в данный момент времени, когда пишется этот ролик, естественно, в нашем мире сейчас происходят события, которые очень неприятны для нас, для дружественных народов, между которыми происходят определенные события по тем или иным причинам. И вот здесь эта тема, она является лишь напоминанием к тому, чтобы посмотреть на те стороны себя, которые мы в себе носим, да, которые вызывают вот эту вражду к другому человеку, к другой нации, при том, при всем, что мы до конца не знаем, на самом деле, по каким причинам это происходит. Дело в том, что не владея всей информацией, мы делаем ложные выводы. Да, и это лишь усугубляет тот процесс, от которого мы хотим, в общем-то, отойти. И с точки зрения процесса принятия неприемлемого, вот это осознание также может сослужить свою добрую службу, когда вы осознаете, что каждый человек находится на своем уровне осознанности. Каждый человек, он проходил одни или другие опыты, и эти опыты, они дают ему возможность ну, проявляться с точки зрения любви, с точки зрения заботы или не дают. Точно так же, как маленький ребенок. Один маленький ребенок уже укололся, один маленький ребенок уже ожегся. Если этот опыт уже пройден, то, как правило, он позволяет посмотреть на эту ситуацию по-новому. То есть там, где ты был беспечным, там, где ты шел и не боялся, например, положить руку на горячее, ты сейчас будешь уже проверять. И здесь при этом, при всем можно осознавать, что этот процесс, он сам по себе неплохой. Все те ситуации, которые с нами сейчас происходят, если они происходят, то они необходимы всем тем душам, которые взаимосвязаны с этим процессом. А значит, что это было договорено заранее. И здесь хорошо бы задуматься, для чего мы проходим этот опыт. Для того, чтобы проявлять свою животную часть, которая бездумно сразу начинает реагировать. Или как раз таки для того, чтобы задуматься, а как даже в этих условиях мы можем оставаться людьми и проявляться в отношении других с точки зрения заботы и любви. При этом при всем. Естественно, что это не говорит, что надел розовые очки и там, где происходит какое-то неприемлемое с точки зрения вообще всех процессов, ты говоришь, ой, как все хорошо, это наша душа в общем-то договорилась. Конечно же нет. То есть в любой ситуации надо смотреть критическую массу того, что на самом деле неприемлемо с точки зрения того, что делают одни в отношении других. И если мы можем что-то остановить, это под вас, на нам, да, но мы можем остановить опять же двумя способами. Или через любовь, или через страх. Так вот, Через страх, когда мы начинаем что-то останавливать, зачастую мы начинаем поступать точно так же, как поступает тот человек, который ну, проявляется как-то неосознанно. Это и есть точка градации да, тех людей, которые проявляются через осознанность или проявляются с точки зрения болевого тела и маленького ребенка. Ну вот, друзья, и все. Я лишь хотел напомнить этим роликом о том, что мы всегда имеем возможность выбора. Мы всегда можем вернуться и осознать, что мы являемся душой, которая так или иначе выбрала прохождение того или иного опыта, который с нами случается. А значит и ответственность нести нам. Но при этом при всем мы можем объединяться и осознавать легче, как этот путь пройти гармонично. Или наоборот, мы можем друг другу делать больно, да, и вводиться в состояние страха, когда ты еще больше начинаешь идти в этом процессе. Ну, соответственно, куда смотришь, туда едешь. Если вы смотрите в сторону любви, то вы туда, в общем-то, и идете. Если вы смотрите в сторону страха, то вы движетесь туда. И напоследок мне хочется сказать, что если вы смотрите этот ролик, если вас интересует эта тема, это очень хороший признак того, что вы тянетесь как раз таки к светлому себе, к тому добру, чистоте, который в вас живет и является неизъемлемой частью составляющей вас. Поэтому делитесь подобной информацией. Делайте другим благо, делайте напоминание того, что они являются людьми, которые имеют свободу выбора. А мы являемся кроме этого еще и душой, которая имеет абсолютную свободу выбора. И все то, что происходит, мы выбираем и будем выбирать дальше. Я с вами прощаюсь если у вас возникли вопросы и вы состоите в клубе то готовьте их к субботничной встрече если же вы еще не знаете о клубе то посмотрите в описании вы сможете найти всю необходимую информацию а сейчас я уже точно с вами прощаюсь так что до новых встреч пока